Всем привет друзья, сегодня будем делать полезную самоделку из обычной пластиковой 10 литровой канистры, пригодится тем у кого есть домашнее хозяйство. Размер канистры не особо важен, но как выяснилось больше важна геометрия канистры, а именно чем она скажем так квадратней, тем лучше. У моей же канистры углы скруглены, поэтому пришлось ее доработать, в конце видео все расскажу. Так что смотрите видео до конца, тем более его постарался максимально ускорить. Желаю приятного просмотра, ну а я буду начинать делать самоделку. Вот в итоге у меня получилась такая бункерная кормушка из пластиковой канистры на 10 литров. У меня она будет служить для кормления кур, особенно полезна в момент отъездов на несколько дней. Я буду знать, что у кур есть зерно и буду спокоен. Но как я уже говорил в начале видео, обнаружилась конструктивная недоработка из-за углов канистра, И зерно высыпалось через небольшие щели при полной загрузке кормушки. Этот недостаток я устранил на месте, сделав бортики из скотча. Но можно по-хорошему вырезать треугольники из пластиковой бутылки и прикрутить их саморезами. Этого не придется делать, если канистр будет квадратным. Напишите в комментариях, как вам такая самоделка?